Друзья, всем привет! С вами снова канал Easy Трейдинг и его ведущая строй Григорий. Сегодня мы посмотрим кое-что интересное. По моему мнению, правительство продолжает курс на отделение России от мирового интернета. И вот вышла новость, подтверждение этой же... Идеи о том, что на российский аналог в Википедии за три года потратят 1,7 миллиарда рублей. Правительство в ближайшие три года планирует выделить почти 1,7 миллиарда рублей на создание российского аналога в Википедии. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия». Согласно документу, в 2020 году Ему планируется выделить около а, 685 миллионов рублей в 2021 году, более 830 миллионов рублей и в 2020 году 169 миллионов рублей. Нам недолго осталось ждать до того, как мы увидим Википедию номер 2 или Routube номер 2 в формате Routube думается мне, а новость принесли аналитики Сбербанка, группа аналитиков подразделения Сбербанк Сиб, входящего в структуру Сбербанка, ожидает ослабления курса рубля по отношению к американскому доллару, Первоначально многие эксперты полагали, что доллар, напротив, на глобальном рынке начнет терять позиции. Но дальше аналитики решили изменить свое мнение и говорят о том, что будет незначительное изменение в стоимости рубля по отношению к доллару, <coughs> и курс все-таки повысится. Давайте мы с вами посмотрим, что у нас происходит на графике. И что мы предполагаем как технические аналитики по курсу рубля. Так вот, ля-ля-ля, закончили. И смотрим на м -м, график. На графике мы с вами видим, что все очень просто. И мы ложимся в боковой дрейф в волне Б. А это значит, что границы нашего бокового дрейфа вот здесь вот. Видно, да? 70 и 55-800. Вот такой вот у нас боковичок намечается. После этого боковичка хорошо, если мы где-то в нем увидим завершение волны С. Вполне возможно, что вот где-то на этих уровнях, либо вот на этих будет некое ослабление стоимости доллара. Скорее всего... Мы это увидим не очень скоро, но меня настораживает, что нефть пока себя ведет предельно некорректно. Вернее, ценник на нефть ведет себя предельно некорректно и на фондовом рынке он колышется сверху вниз. Скорее всего, это будет продолжаться долгое время. То же самое будет и с курсом рубля. Так вот, когда нефть начнет взлетать снова, тогда и курс рубля э, по отношению к доллару будет падать, а валюта наша будет укрепляться. К сожалению, сколько не идут разговоры о том, что мы отходим от сырьевой экономики, до сих пор исторически так сложилось, что курс рубля очень сильно привязан к доллару. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости, комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу. Я хочу акцентировать ваше внимание на том, что ваши пенсионные накопления и вообще ваши накопления мониторится. Даже если деньги лежат у вас дома под подушкой, это все равно мониторится, потому что общая денежная масса известна. И понятно, какая денежная масса вынута из обращения и лежит где-то где в мешках. Поэтому даже из этого может сделать вывод правительство, что Денег у нас пока недостаточно. Но я вам гарантирую, что если вы хотя бы тысячу рублей будете инвестировать в фондовый рынок, она вам принесет гораздо больше денег, чем те вклады, которые у вас есть в банке. И плюс еще к тому же и валютные вклады. Если вы знаете, то, а скорее всего вы знаете, то по валютным вкладам Наше правительство э, предвещает отрицательные процентные ставки. А это значит, что вы будете оплачивать хранение валюты в банке. <laughs> Если раньше вы могли рассчитывать на проценты, там они были смешные, конечно, то сейчас у вас со счета просто будут снимать деньги за то, чтобы ваша валюта хранилась. Сразу три новых бренда решила выйти с предложением электромобилей. Самый дешевый предлагает Renault City KZE. Фото прикладываю. Видите? Volvo тоже предлагает новый электромобиль Volvo XC40. И Toyota тестирует новый автомобиль тоже электро и на солнечных батареях. Давайте посмотрим, что происходит с акциями этих компаний. Может быть они настолько же надежны, как и Mercedes? Это нам неизвестно. Поэтому мы с вами открываем первое Рено вообще надо сказать что с фундаментальной точки зрения рынок автотранспорта это как бы очень нестабильный рынок по одной простой причине что приходится очень много автомобилей отправлять на парковки так сказать платные или бесплатные и поэтому а регулировать рыночную цену поэтому не странно не странно повторюсь что акции находятся в боковике потому что смысла в этих компаниях как такового нету каждый раз играют на вашем интересе комфортно перемещать попу из точки а сейчас я в кадр войду до точки б вот за счет этого комфорта, дополнительных привилегий, там деревянные вставки, пластмассовые вставки, индикатора датчика шин, не индикатора датчика шин, компьютеры, не компьютер, кондиционер, не кондиционер, вам предлагают новый товар. Ну, а самое паршивое, когда в старом инженерном решении меняется только кузов. И это анонсирует как новый, совершенно уникальный дизайн. Так вот, мы переходим к акциям Рено. Да? И что мы видим? Мы видим, что у Renault есть понижательная тенденция на двух месяцах. Эта понижательная тенденция еще не закончилась. И скорее всего, в Рено мы находимся в волне С. Это была А. Вот это была волна А. Это волна B и сейчас идет волна C. Куда она пойдет? Пойдет ли она вот к этим минимумам или она дойдет до этих значений? Полагаю, да, дойдет, потому что здесь окончание снижательной тенденции не наблюдается. По крайней мере на двух месяцах. Сейчас мы очистим, посмотрим. Мы идем вниз, мы это запомнили. Идем на недельный график. На недельном графике мы видим, что вот здесь вот у нас предположительно закончилось некое некое некое некая понижение. понижение. Это означает, что скоро здесь может возникнуть откат куда-то вот в эти области, где должно возникнуть сигнал должен возникнуть сигнал на продаже. Это в лучшем случае если откат будет глубокий, если не глубокий, что бывает у нас на рынке иногда. Откат будет куда-то в эти области где он, он не он, а она цена преодолеет слегка значение вот этих вот накоплений и пойдет себе дальше вниз. Пока же мы видим некий паттерн на разворот. Почему мы его видим? Да потому что у нас на рынке организовалась дивергенция расхождение между снижающейся ценой и индикатором силы движения денежного потока. Так его что ли назвать? Это чудесный осциллятор по Биллу Вильямсу. Но вы это можете визуально увидеть. Если видите, что здесь была снижающаяся тенденция, она четкая, бойкая, импульсная, да, то здесь импульс угасает этого снижения. Вы можете вообще отключить этот индикатор, и вам все равно будет видно, что импульс в данном случае угасает. Хотя здесь, вот в этом вот движении, это скорее всего была третья, конец третьей волны, четвертая и это пятая. В этой пятой волне, вот это только третья. Здесь у нас мы, скорее всего, в пятой волне пришли к каким-то уже а, значениям, да, и еще будем снижаться вниз, пока индикатор АО у нас не покажет новой дивергенции. Вот такое вот. Уже в этой пятой волне. И тогда после этого будет некий откат куда-то в предыдущие коррекционные движения. Так что следите за Рено, Если вам интересен этот актив, если вы знаете, где и как его купить, вперед из песня. А если не знаете, обратитесь ко мне. Мы с вами это обсудим. Так, следующий момент это у нас с вами акции Volvo. Открываем акции Volvo, а Volvo.. Тоже боковик, но боковик совершенно другого качества. На мой взгляд, в акциях Volvo мы с вами увидели третью, четвертую и пятую волну. Вот в этой третьей, вернее, вот в этой вот третьей волне все было хорошо, бойко. Здесь была четвертая волна, которая была довольно сложной. Вот это в четвертой волне была волна Б, это некая волна С, она здесь закончилась, и это идет у нас пятая волна. Закончилась ли пятая волна? В чем вопрос? Да, скорее всего закончилась, потому что <coughs> уже давно <coughs> мы переходим в некое боковое направление. Давайте сейчас посмотрим на недели. Вот это вот подъем. Что в этом подъеме? Да, в этом подъеме у нас закончилась пока только третья волна. То есть надо ждать еще пробой вот этих максимумов. Когда он наступит, этот пробой, черт его знает, пока мы видим, что здесь формируется волна А, Б и еще должна быть некая волна С. Если мы обратим внимание на предыдущую историю, то волна С в этом инструменте не пересекает минимумов волны а, а это значит, что волна С закончится где-то вот здесь, вот, скорее всего. Да, и после этого будет вылет еще в пятую волну, в пятой волне. После чего начнется глобальная коррекция данного инструмента. Если он не перейдет, как американский рынок, в параллельную плоскость, в четкую повышательную тенденцию, Собственно, здесь сейчас, если спекулятивно, то тут на рынке делать нечего. Потому что акции легли в боковик и нечего тут делать. <coughs> если вы хотите сыграть на паре долларов большим капиталом, ну, пожалуйста. Если нет, то тогда делать нечего, если вы инвестируете на долгий срок. значит И последний бренд, который мы смотрим с вами, это акции Toyota. Вот этот вот шип мы не рассматриваем. Скорее всего, на рынке сработали стопы или кто-то продался. Но вот такое поведение, оно характерно для стопов. Рынок резко пошел вверх, потом вниз. Это было в двух месяцах. И сейчас мы идем в неком горизонте. В неком горизонте. Но этот горизонт... Нам говорит пока о малом на двух месяцах. Давайте перейдем на неделю. Обращу внимание, что акции Toyota, как и Renault, торгуются на американской фондовой площадке. Это подсказка. Окей. Okay. Мы идем в боковике. Нет, на неделе она плохо читаем. Давайте еще на месяц заглянем. Что у нас на месяце видно там? А видно у нас вот что. Вот это была первая волна в движении, это вторая, это идет третья волна, и она тоже еще не закончена. Это четвертая, а это развивается пятая в третьей волне. Значит, исключительно мы идем наверх, акции смотрят вниз. Тойота довольно оказалась сильным инструментом, но на дне тут вообще читать нечего. Давайте с недели что ли опять посмотрим. На недельном графике, значит опять же, мы с вами попали в третью волну. После третьей волны было снижение. Сейчас мы идем в новую развивающуюся... Пятую, в третью волну. Если АО превысит вот эти вот показатели, то мы окажемся в новой третьей волне. В любом случае, вот это вот была первая восходящая тенденция. Это третья, это откат в четвертый, и это пятая развивается. Значит, здесь мы работаем только в длинной позиции. Здесь признаков того, что, по крайней мере, на неделях, признаков того, что тренд угасает, нету. Значит, надо работать только в длинном направлении. Где-то более в глубоких масштабах, на дне, на 4 часах. Возможно, здесь, после пробития максимумов, будут появляться сигналы на продажу. Так что будьте аккуратны. Осталось тут немного и... Немного и... Немного и... Да, осталось совсем немного... Ой, осталось совсем немного, и акции пойдут корректироваться. Это что касается Toyota. Пока этот инструмент виден именно так. А я вам напоминаю, что в следующем месяце будет семинар в городе Волгограде. Ссылочку на семинар я оставлю в описании. Кому интересно, обращайтесь. Приходите всегда. Буду рад вас видеть и научить чему-то хорошему. Плохому я учить не собираюсь.